Так, краткая инструкция о том, каким образом выдать, первый способ, каким образом выдать управление на публикацию Instagram для SMM менеджера. Необходимо зайти в настройки страниц. Делаем это на примере вот другой страницы. Переходим в настройки. И переходим в раздел роли на странице. Здесь будет видно, у кого есть доступ к странице, кто являлся, является доступом и так далее. И здесь назначить новую роль на странице. И необходимо выбрать именно редактор. Вот здесь вот четко описано, какие функции человек может выполнять, и в том числе, если в странице подключен Instagram, также могут размещать в Instagram публикации, с Facebook, отвечать на комментарии, удалять их, синхронизировать контактную информацию. Нужно именно это. И сюда вставляем пишем, ну, например, да, выбираем того администратора, который нам нужен. Но изначально нужно добавить этого человека к себе в друзья именно в свой профиль. То есть, и он должен подтвердить дружбу. То есть, именно в свой профиль, где мы находимся, да, мы должны через поиск его найти, либо он должен добавиться к нам, в друзья. Мы должны подтвердить, если он добавился, и он должен подтвердить, если мы добавляем его друзья. Затем а, перейти в настройки, выбрать эти действия и назначить ему должность именно редактора. Дальше важно, чтобы он понимал, а, человек каким образом работать со страницей Facebook, если он раньше этого не делал. Здесь в настройках есть инструменты для публикации. И э, постинг контента производится именно здесь. Пускай зайдет, попробует э, здесь вот есть создать публикацию. Выбрать именно то, э, каким способом будет публиковаться. Э, выбрать именно Instagram, если на Facebook тоже здесь будет размещаться текст, добавляются медиафайлы, вводится местоположение текст в инстаграм и потом публикуется также есть раздел запланированные публикации таким образом можно создавать публикации по графику размещать их в нужное время то есть планировать именно по дате и время времени потом уже заполнять здесь и отправлять в публикацию Также, если есть а, доступ к бизнес то есть вот здесь вот есть выпадающее окошко с бизнес юит, то всю публикацию можно проводить через него. Естественно, доступ у человека должен быть такой же, как и на предыдущем разделе видео, который я показал. То есть в инструменты, инструменты для публикации будут находиться в бизнес Suite, и здесь будут происходить все публикации. То есть после создания публикации... Ее можно будет опубликовать в Instagram. То есть точно так же выбираем то, где будет она опубликована. Все это делается и отправляется на публикацию. Еще раз. Раздел, в котором необходимо доступы сделать, это раздел «Настройки страницы». Если есть привязанный бизнес юит, то работать публикации делать через него.